Всем привет! С вами как всегда Маша. Перед началом этого видео хочу посоветовать вам посмотреть мой аккаунт в инстаграме. Здесь вы сможете следить за моими лошадьми из реальной жизни. Ну и за мной тоже. В историях даже бывает развлекательный контент. И много чего интересного. Если вам понравится, то можете подписаться на меня в инстаграме. Буду очень рада. Ссылочку я оставлю в описании этого видео. А теперь. Приятного вам просмотра! The rhythm pumping in my.